Я, Агафонов Даниил Владимирович, родился 5 января 2003 года, проживающий по адресу Смоленск, область Гагаринский район, деревня Алексеевка, улица Центральная, дом 26. Призван на воинскую службу 3 июля 2021 года, проходящим военную службу в Кантемировской дивизии, в двенадцатом танковом полку первом танковом батальоне, танк в танковой роде. 24 февраля мы заехали на территорию Украины. Мы проехали по городам, Нас обманули. Мы заехали сюда как миротворческие силы. Мы проехали по городам, и я увидел то, что бомбят не какие-то военные объекты, а обычное мирное население, роддомы, школы, там, где нет военных объектов. Наша армия несет очень большие потери. Армия даже не забирает погибших солдат. Они так и валяются. Здесь нету ни нацистов, ни бандер. Здесь не ущемляют русский язык. Люди, одумайтесь, сложите оружие.